Где же представляет упаковка книг сектантского автора Верича НДС Вот Чему я научился читайте книги, смотрите Предметы движутся сами, видели, Учитесь, И сами продаются, вот Ну, значит, вот эти книжечки. вот, значит, вот одна книжка становления 112 гривен. вот зрело 73 гривны. Вот 50 гривен. программирует милое. влияние, короче, нулп, короче, отряд такая вообще. 130 созидать эмоциональной боли. Притче книжки, блядь. Так, вот дальше наш Календарь ДР, блин, 50 гривен. Вот уверенность 17 гривен. Вот освобождение. Ты пшизри. Вс, я освобождаюсь от этой сектанской идеологии. Кстати, люди тоже отмороженные, которые этим занимаются, З -з -з позавчера мне писал писал мне чувак, значит, вот у меня есть 200 гривен, куплю. Я говорю, сейчас в Харькове проездом. Я ему говорю, слышишь, чувак, Я говорю, он, а, 9, это было 9 мая, сегодня 11 мая, вот. Я говорю, слушай, чувак, говорю, хм, найти где-нибудь еще 200 гривен, заеби у кого-нибудь. Короче, чувак, так и не это самое, начал мне там метод НЛП на меня это самое, что типа я, типа, если не продам, я ему сказал, что я дешевле продавать не буду. Он мне начал, типа, что хрен я продам это самое, и типа... Типа пиши мне, типа пиши мне, если не продашь. Ну, а типа пиш пиши мне, э, если не продал. Ну, вот мне на следующий день буквально сразу человек вот сразу и купил по той цене, по которой я хотел. Ну, почти я хотел вообще за 500 гривен по себестоимости, потому что вот если тут если взять, значит 112, плюс 73, плюс 50, плюс 130, плюс 50, плюс 117, плюс 76. Вот, вот себестоимость, в принципе, да? сын интернет магазина Вот сейчас какие. Я эти книжки особо и сильно не читал. Что маразм крепчает, как говорится. Белеберда, сектанская хуйня. И эти книжки эти, блядь. какой-то дурак решил купить. Ну, вот. Флаг ему руки, бля. Пускай читает этот повязан. Лучше бы они учили, как деньги зарабатывать, вот. чем предметы двигать. Так, я смотрю на предмет, вот он снова двигается без моего участия. Так, ну запаковал, сейчас вот скотч что-то, скотч купил говно, блин, 15 гривен, блин, что-то продали мне какую-то хуйню, блин, НЛПшники сраные, блин, надо было сказать, давай другой скотч, блин, Я не подумал, блин, сука, манда, блин, баная. продала мне хуёвый скотч, блин, По-другому не скажет, бля. Хувый скочку пил, блядь. Вракован ничего блядь, что за хуйня, бля. Амудочка моя играет, диджей колдун. Я пишу музычку электронную, да, скотч, блин, ну ладно. Это неудобно. с этим гамно, короче. подал эти дурацкие, лежали, лежали, Нахуй их покупал, блин. Бредятина, бля. У меня знакомый Блаватскую изучал. Ну и что? сказал, говорит, что полная хуйня. Ничего там интересного нет. Только время зря. Это самое. А мир не тот, блин. Блаватская нахер не нужна. Сейчас. Да, и на каждом углу денег только неси. А, да, скотчик, конечно, я купил один Больше головника соскочил. Такая короче, нормально. Ничего с ним не будет. С этой коробкой. Все, книжки там болтаются. Не Ничего себе не случится. Ебись оно вроде вот это сектанское говно. Все, желаю успехов, Макс Вехал. Кстати, продал книжку, эти книжки. Человек написал, говорит, хочу купить. Давайте реквизиты вот его мои координаты все все очень просто я люблю 100% предоплату без всяких там улокс доставок дурацких то, тоже сегодня вчера тоже диски продал через локс доставку блин фанату минимализма блин ну вот получается сегодня я пошел отправлять а, а, а диски приедут только это западная украина хоть знает куда с 14 числа блять там не ждать, блядь. А так бы сразу деньги получил, бы я был бы счастлив. Хуёвый, Лекс-доставка тоже хуевая в плане того, что деньги долго ждать. Если э, там, например, населенный пункт сегодня отправил, завтра приехал, и человек сразу получил, и тогда нормально. А так, блядь, ждать до хуя времени, блядь. Заебали нахуй. Все, всем пока.